Раз утром я не соню. Потому что время уже 12 почти. Сегодня у нас тюлений день. Пляжи и магазины. Сегодня будем покупать сувениры и валяться на пляже. Ура! Будва это какой-то ужасный город. Больше часа мы по кругу ездили, Женька. Раз три, наверное, по всей Будве. Не то, что бесплатно, даже платные все паркинги заняты. Но зато тут, тут днем и ночью толпа просто ходят. Толпы. Да. город живет круглосуточно. Ну, одинаково, что днем, что ночью, что утром, что вечером. Везде Это одинаковое количество много. народу. Все кафешки заняты постоянно. Вот тут, наверное, где прибыль, где деньги крутятся. Теперь Женька ищем место, где позавтракать, и опять, же... <laughs> и опять типа... же все занято, все кафе битком. Нет, с местами для завтрака тут оказалось все быстрее. Кафе Магрен, сегодня наугад все, не смотрели в интернет ни отзывы ничего. Короче, в этом Моргане за 30 минут контакт никто и не подошел. Пойдем в соседнее, сядем. Пришли в соседнее кафе, которое находится у цитадели прямо. Курковадо, да. итальянский. Сегодня удивительный день. Первый раз Женька сводит десерт себе. Бывает такой же, что хочется кофе и десерт. Сладенький. Дует вентилятор, не знаю, слышно будет кто-нибудь. Это мой кофе. сливки не очень вкусные. Женькин чизкейк. Моя пицца. А -а -а. И что я там еще? Скандинавский завтрак. Тост, яйцо и рыба. Порции просто огромные. Ура, последний кусок пиццы. Что-то многовато на одного. Все, теперь отмокать, валяться. Ура, спать. А, блин, я хотел загорать. А солнце? Да, сегодня первый день вообще солнца, особо нету. Все. Пляж Могеран. А вот балерина Жень, а вот эта знаменитая балерина, памятник в 60 60-х годах его поставили. Короче, пляж Морган переполненный, сесть там вообще негде, хотим на Гавайи сплавать. Облуждаем по старому городу в поисках выхода. этих лабиринтов короче лодка вначале для нас двоих стоила 15 евро потом еще народ подошел и 20 со всей лодки взяли получилось 7 евро на двоих да. самое неприятное конечно что здесь крупная гайка Ну и главная проблема, конечно, галька, крупная и острая галька, ну, Женька уже приловчилась по ней ходить, ну Жень, как вода, чистая вода, очень чистая, чё, мне что надоело, вон песок начинается, что надоело, отсюда прям прыгает? Нет, сладкое! А, уже не свой способ передвигаться. Из всех пляжей это, наверное, самый чистый здесь вода. Ага, зато заход дерьмовый. О, это везде до а, Тут даже нету глубины. Здесь еще попадаются морские ежи, Главное на них имступают. Вон они морские жижи. Ты смотри, куда наступаешь пели Женьки, арбуз. Поэтому они Я ее первый раз взяли арбуз. Наконец-то. К концу августа попробую. Блин, ветер задувает. Тут ураган начался, все сносит. Чуть Женьку не унесло, Спасибо, я ее за ногу держал. Ветрюга ужасная. Дождь закапал. Не стали ждать нашего проводника, решили обратно доехать на час, приехать на час раньше, потому что не позагорать, не покупаться на солнце нет. А, поехали на такси, не на автобусе, общественном транспорте. Тут продают рыбу выловленную. Тут же на пристани яхты припаркованы. Не порт Монтона, конечно, яхта тоже калевая. Вот моя яхта первая синяя. Маленькая? Да. Сувенирами и едем в Перас. Э! Понравился нам этот город. В ресторан сегодня Женька не хочет идти. Поэтому будет домашний пиво и парашют. Бухац. Бухац. Заставил, уговорил я Женьку сходить в кафе, Здесь уговорил сходить в ресторан в Пирасте, Дардин ресторан. Он заставил меня пойти в кафе, теперь мне придется есть эти блюда и забивать эти мохито. Ресторан тут все как обычно на берегу моря расположено, цены вроде небольшие да, в них. Принесли наши рыбные сорти креветки, кальмары, осьминоги, рыбу. А креветки-то еще не чищенные под таким соусом. Как их сейчас у себя близовать? Тараки он даже не смотрит. Mm. Mm? Видимо, да. Вкусная креветка. Mm. Mm. ароматная и как обычно наш шопский салат. Понравился нам овощной. С сыром. Огурцы, помидоры, сыр. Везде сыр важный. Везде свой сыр. Ну давай рака. Такой рака маленький хвостик. Давайте посмотрим, кто как ест. Вот я поел. Вот Жень поела. Что Это скажет свое оправдание? как всегда все Я просто рыбу одну поел, а не раков. Ужинали? Последний раз мы тут, завершающий раз в Черногории. Да. Последняя прогулка до машины. Сейчас поедем, купим пиво еще с парашютом на вечер. Последний раз. Последний раз. Я с тобой. Последний, последний раз. раз. Я, я твой. Последний раз. Видите, какая женька старенький песни знает. Мальчишника Мацки. Зовут их Мац-Мац-Мац, не кис кис, -кис. Вот. Она никак не отзывается. <звук> а вот и наши сувениры. Футболки, магниты. Женька собирает кружки. И, конечно же, бутыльки. Разные вина. Фирменный их некрасный вранак. Оливковое масло. и Иракия конечно же сыр и три с половиной килограмма паршюта. всем доброе утро 10 часов утра время а у нас столько чемоданов они такие тяжелые мы уезжаем решили доехать в Теват там прогуляться напоследок у меня даже колеса не едут Ты вот, порт Монтенегро. Из порта Монтенегро и началась туристическая отрасль Монтенегро. Потому что люди начали вкладывать сюда деньги. Миллиардеры Европы скинулись, построили здесь марину для яхт для своих. Вложили почти 5 миллиардов долларов. видишь, сумбишке яхты сюда приезжают. Это частные все. Да. да. Это чья-то? Да. В Черногории раньше была такая поговорка, поверье, что если ты дожил до 30 лет, то ты не считаешься мужиком. Потому что они все время в войнах жили. Испанцы, флорентийцы, византийцы, греки их пытались завоевать. Черногорцы? Османцы, да, черногорцы. Ну, балканцев вообще. В центре находился Европы. Все сражались тут. И каждый мужчина в семье всегда был. Прежде всего воином, защитником. А если а доживал до 30 лет, то спасибо. считал, что ты не очень храбро сражался. И тебя типа не, уже не считали мужчиной. Прикол. Дожил до тридцати, не мужик. Это не очень. Так себе. А отсюда ужас другая. Из этого вытекала еще одна традиция Черногории вержины, это девочки, которые превращали в мужчин. Если в семье погибали в все мальчики, или вообще не рождались, то самую младшую девочку называли мужским именем, одевали мужские одежды. Соседям всем говорили, что она мужчина, мальчик родился. И на этом она выполняла всю мужскую работу и не подозревала, что девочка. И на этом фоне ломалась психика у человека, гормональный фон. И бывало, даже начинали расти усы, борода. Она также участвовала в войнах, родители были за нее, там гордости, если она в войне участвовала. И так растилась как мальчик, как мужчина. И главное отличие было, что их нельзя было оплакивать, если они погибали. Потому что они считались все равно мужчинами, а были вержинами А можно было отпивать только мужчин? Можно было только мужчин. Даже сейчас остались еще эти вирджины. Тут их единицы остались, И они все старые, старые уже, но еще есть, живут. Да. Да. Женька в кафешку, посидеть кофе, попить перед дорогой. Это наш салат, выбранный просто наугад по названию. Свекла и капуста с сыром. Сегодня мы бегали. Да? <смех> Для приготовления поедем. Нормально. Для завтра коррич только Ресторан в Ну все, И едем мы в аэропорт. Всем пока. Пока, черт Женька упаковывает чемоданы. Профессионал. Зал ожиданий в аэропорт просто огромный. Уражает своим разумером. Да, сидячих местная штук 50. Ну, мы его найдем. Всем ну. добрый вечер! Мы едем в Рязань. Ну вот мы и прилетели. А, да, мы прилетели. Дорог была в этот раз ужасной. Все три с половиной часа меня сзади терроризировали дети. Орали, кричали, за волосы дергали. В общем, Черногория не пляжная страна. Если вы ищете какую-нибудь страну, куда поехать для пляжного отдыха, это не Черногория. Пляж там не самые далеко лучшие. Зато там чистое море. И теплое ну, водичка Чистое море почти везде. Но там очень тяжело заходить на эти щебень Там надо есть за видами, за пейзажем. Да. За, ну может за едой, такая своеобразная там, не самая плохая Ну море мне тоже понравилось Ну разнообразная страна, горы, озера, море а Можно озеро, доехать конечно. до ближайших стран тут, ехать буквально 150 километров Хорватия, Албания, Босния, Герцеговина Короче, Черногория нам понравилось Ну в общем, в общем да В общем the best Но если ищете пляжный отдых, то не надо ехать в Черногорию Лучше у нас отдохни отдохните Всем спокойной ночью